Дорогие друзья, всем привет, вы на канале Про бадминтон. Сегодня у меня в студии в гостях 14-градный чемпион России Александр Николаенко. Спасибо большое ему, что он приехал. Выходит сегодня ролик по разбору, тактическому разбору, как правильно играть в мужскую или женскую пару. Так как многие бадминтонисты, особенно бадминтонисты-любители, не знают, порой не знают, где нужно стоять, куда нужно бить, что надо делать при той или иной ситуации, а что еще хуже, неправильно обучают более менее опытных своих партнеров. И чтобы не возникало больше ни у кого вопросов, сегодня мы разберем, как правильно играть пару. Поехали. Классически, так скажем. Да. Правильно. Не забываем. Лайк, подписка. Смотрим. Давайте познакомимся с нашими героями. С... У нас слева у вас справа получается. Это один из папочек Мухаммед Асан. Азиаты. Давайте называйте этих а черных этот, азиатами. Ну или может быть кто угодно. очкас ты был такой хороший ботаник. Мы его называли. Мы были на сборах вместе, в Малайзии. Он потом, кстати, очень хорошо они так играли. Из Тайпеи не вспомню, какого его фамилия связано вот этого чайность тайпей uh -huh. из команды вот он сейчас он кстати тренировал когда они выиграли олимпиаду в токио тайпейцы именно в прошлом году выиграли олимпиаду в токио он их тренировал этот ботаник что меня очень порадует uh -huh. а мы, мы с ними пересекались на сборах и играли практически каждый день их тренер ставил деньги говорил играете пары против моих парней нет он мы все время выигрывали что самое интересное они вообще не напрягались и с, у нас справа, для вас слева, этот молодой человек – это у нас Антонсен. Ну, да, это Нет, давай датчанин Нет, это конкретный игрок. Нет, но это он конкретный, но ну, так как мы рассматриваем а -а -а. пары сейчас, Антонсен не играет пару, мы не можем. Ну, давай это, согласимся. Давай это будет Расмусен, а этот а, который которые леворукие, это датчанин, вот они же. Ну датчан да, похожи да, в красной форме. Да, да, да. Так играет валанчиками кто? Обратите внимание, Задача, да. могут. Вот, вытаскиваем из этой тубы валончик. немножко не по размеру, Point. Вот И, собственно, начинаем. Собственно, расставил я, почему именно так игроков, не, не зря, что вот здесь у нас принимающий, здесь подающий. И очень часто э, я вижу такую расстановку, что люди в паре становятся, допустим, вот сюда, вот здесь принимающие, они становятся вот сюда. Но это в корне неправильно, вот здесь надо занимать позицию. Так же, как и вот этот человек, часто стоит вот здесь преподающим в своем в этом квадрате нельзя даже стоять вот здесь потому что при подаче после приема вот именно ваш заднего игрока будет вся задняя линия ну вообще часто вижу и на профессиональном уровне что все равно игроки те кто принимает те кто подает стою практически параллельно я тоже сталкиваюсь только с такой ситуацией некоторые мои партнерские мои играют становится просто параллельно хотя я всегда говорю ребятки пожалуйста за спиной если я подаю или принимаю и вопрос, почему тренеры так расставляют их параллельно на приеме, когда вот один принимает либо подает, а второй почему-то здесь стоит. И правильно, что вот здесь. И нас учили также, что надо здесь стоять, а все равно стоят. Мне здесь. кажется, это их личная инициатива. Это не тренеры, их так учат. Их просто тренеры почему-то не поправляют, вот можно так сказать, не учат как правильно, что думают, ну стоят они здесь и стоят. Ладно, главное, чтобы по воланам попадали. Но на самом деле это не совсем правильный подход. В данном случае нужно находиться в правильном месте, чтобы не опаздывать, потом не удивляться, что вы не успеваете где-то на валан. Поэтому так стоять нельзя параллельно. Это сразу защитная позиция, с которой вы будете просто отбивать валанчик, а вас будут атаковать. Хорошо. В основном мы рассматривали уже Подачу и прям подачи в ролике про миксты. Ссылочка в описании будет вот здесь, вот наверху увидите Посмотрите обязательно этот, этот разбор, как правильно играть микс. Но давай на этот раз продублируем эту информацию. Допустим, я азиат, начинаю подавать на дачан Соответственно, мой партнер стоит вот здесь. дачане стоят примерно так же, второй принимает. И э, я подаю короткую подачу. Как мы уже ранее обсуждали, подаю ее, соответственно, на... Вот куда, кстати, лучше подавать? Ну вот, на самом деле, основные две точки, которые должны быть использованы при подаче, это вот, это вот, вот этот крестик, вот эта вот часть его, соответственно, его сюда должны попадать в район тетрадного листа, спокойно. Здесь стоит принимающий, у него есть нога. Вот этот участок в ногу очень удобен. Именно в ногу переди... принимающего первая нога, которая стоит ближе к линии, в нее надо целиться. Опорная нога. Опорная нога, да. Это выиграете время этим. Ну и изредка можно пробовать вот эту подачу очень редко. Ну это против кого она проходит. Она очень долго летит, эта подача, ее можно встречать гораздо раньше. Редко против кого она проходит. Вообще, насколько я знаю и по своему опыту, что вот эта подача, вот в этот угол, она такая достаточно рискованная. То есть, если вы привыкли подавать в на ногу в крестик, у вас одна сила, как бы, да, при подаче. Здесь из-за того, что расстояние больше, надо прибавить силу, есть риск еще попасть в аут при подаче. Зачем просто так отдавать очки? Ну, и, и, честно говоря, вот в эту зону можно наигрывать. Подачи, так, ты должен быть, если ты сюда вот... В случае вот этого азиата, сейчас подаешь в эту зону, ты должен четко понимать, что либо у тебя здесь должен стоять сзади левша, которому будет удобно вот эту вот линию перекрывать в одном прыжке блокирующей, и удобно будет выходить, разводить. Либо этот человек должен быть готов к по договоренности, потому что неизбежно практически пойдет прием вот сюда в эту линию, в левую, в дальний угол. И надо будет как-то оттуда выкарабкиваться, то есть для того, чтобы не выкарабкиваться, нужно понимать прекрасно и встречать этот валан раньше. Такая зона, редкая, долго летит валан, очень, и очень многие выпрыгивают и валан вот в эту зону когда добивают где-то на линии, но ну, это на профессиональном конечно уровне, так можно пробовать, смотреть где стоит вот этот игрок, Если он сюда ближе смещается, то логично попробовать подачу вот сюда, ну конечно же еще есть вот эти две зоны с подачами, вот это и вот это, и очень часто, очень против многих они работают. Ну да, вот в эту зону, получается, мы подаем и, соответственно, заставляем вот этого игрока немножко сместиться. А вдруг он не успеет сместиться, да? да ему нужно вот этого... смещаться. Вот этому да. человеку нужно сразу уходить вперед. А, ну да. Случае, вперед в, случае, в случае вот этой подачи, ну, ему нужно делать просто шаг вперед. И, соответственно, для этого игрока стоит дилемма. И если мы подаем в эту точку, этот ушел. А летит ли он в поле, либо вал, да, то есть такая неудобная точка, когда заставляет игрока сомневаться. Ну да, еще там траектория важна, на любительском уровне очень часто вылетает такая траектория, которая немножко ставит в тупик, оттуда его не выковырнешь, если ты правша, и он тебе летит очень низко, но достаточно сложно принимать. Да, но главное, что мы здесь закрепили, при высокой подаче второй игрок ни о чем не думает, И сразу бежит к сетке за кровать. Правильно? Он идет, конечно, вперед сразу, потому что тут нужно отталкиваться от того, что вот здесь он стоит, и отсюда же практически с этой точки будет атака. Ему очень удобно, этому игроку спокойно идти по линии атаки за валаном навстречу, что он и должен практически всегда делать, что валан вылетит оттуда, куда он улетел хорошо мы подали на этого игрока допустим вот высокую подачу он либо здесь либо отсюда бьет что он должен бить по хорошему по хорошему по хорошему он должен атаковать стараться худший вариант это сыграть конечно же наверх но это по разному люди подают подачу по-разному технически они оснащены люди в плане ударов и не всегда успевают они а сыграть его в атаку если не успеваешь в атаку, то, конечно, повыше, подальше и вставать в защиту. То есть выкидываешь вот, вот из этой зоны, допустим, валан повыше, подальше, чтобы он вот в эту заднюю зону летел, и вставать в защиту, делать шаг вперед, этому шаг назад. Ну, если выкидывать лучше по линии, под себя, этот шаг назад сделает, останется диагональ, перекроет, этому сюда что идет. Но лучше, конечно, атаковать. Куда? Не, атаковать, ну, если вот отсюда, то линия вообще классный вариант. Прямо вот в вот эту, вот, вот эту точку, когда пролетает, очень быстро, одним прыжком, если успеваешь, и физические данные позволяют, в правильной точке еще стоишь, одним прыжком ты ее атакуешь вот в эту линию, вот в, в этот коридор, и он практически никогда не берется, точно кладется. А вот отсюда уже появляются варианты. Лучше, конечно, бить в пода подававшего. Потому что он не успевает разорвать дистанцию, отойти нормально в защиту. Ну, либо, опять же, вот эти края, они всегда ценятся. Потому что очень быстрый вылет Волана, быстрая подача, вылет валана И не успевает, вот этот стоя отсюда, не успевает перекрыть ни этот край, ни этот край. И этот тоже не успевает толком в шаг назад сделать. Но это при атаке. Укороченный тоже приветствуется если не успеваешь атаковать, но ну, его надо как-то кистью закрыть, чтобы он более-менее был активный, потому что очень часто вот эти вот, особенно на любительском уровне, вот этот вот китайоза, как он, сделал высокую подачу и остался на сетке, да, и как бы ты ни сыграл хорошо, он, ну, по мере своей возможности, встретит его на перелете и встретит его вниз, попробует ткнуть. Два из трех у него получится, это уже победная статистика. Давай закрепим этот момент. То есть получается, вот если мы рассматриваем сейчас любительский уровень, к примеру, на вот этого игрока сделали высокую подачу. Он как любитель, я не говорю сейчас про профессионалов, отбежал, не, ну может быть, не добежал, да? не увидел, где находится. Ну, если чуть завалился назад да? вот так да, за валаном. Да. Я потерял видимость. Наверное, самое лучшее будет все-таки не атаковать, не укорачивать, а выбросить валан и отойти. То есть как бы стабилизировать ситуацию. Ну, это если вы вслепую, опоздали. Слепую, да, атаковать, либо делать укороты, особенно делать укороты из положения того, когда завалился, чревато тем, что этот просто... Мягкий укороченный, нет, да, чревато. А вот быстрой кистью, если вы успеваете, и вас можете так загнуть кисть при ударе, можно спокойно опускать вниз. Я предпочитаю не выбрасывать до последнего. Конечно, когда ситуация безвыходная, вы уже завалились, но там и вы выбросите вы наверняка не на заднюю линию, и будет вам с середины атаковать. В общем, надо самое главное на месте вот этого игрока, занять, найти правильную позицию по своим физическим данным и кондициям, где-то вот здесь во время приема. Встанете вы сюда, если вам позволяет. Длина рука все. Успеете ли вы потом сюда, сюда, на высокую далекую подачу? Место, вот это, которое вы принимаете подачу, надо уделить ему очень большое внимание. В зависимости от ваших данных. Ведь каково ваше место в этом квадрате на приеме? Оптимальное. Хорошо. Разобрали эту ситуацию. Продолжим с этого же точки. Выбросили высокую подачу. Второй наш партнер пошел на добивание. Так получилось, что этот игрок начинает атаку. И здесь соответственно игроки расставились защиту. Правильно, да? У -у -у. И вот этот игрок Мухаммед Асан а начинает принимать таким плоским ударом, может быть, таким резким плоским ударом. А, стоит ли этому игроку перехватывать, либо пропускать эти валаны и оставлять валаны заднему игроку? Дорогие друзья, во время монтажа этого видео обратил внимание, что, к сожалению, не полностью записался отрезок видео с моей камеры GoPro. Поэтому вот ту ситуацию, которую, мы сейчас, которую я сейчас обрисовал, а, ответ на нее, конечно же, есть других камер, но хотелось бы все-таки услышать ваше мнение о том, что нужно делать в этой ситуации, как играть, как отыгрывать, и напишите, пожалуйста, это в комментариях. Мы очень ждем, с Александром почитаем и, соответственно, сообщим вам, правильно или неправильно это все было вами сказано. Что-то Александр, засыпаете прямо. Время пообидал, конечно Предлагал кофеечек. Ну, бесполезно. На меня не действует. Я же его пью. Если пью, то не действует. Так. Возвращаемся к нашей остановке. Сейчас рассмотрим такую ситуацию. У нас идет атака от датчан. Продолжается атака от датчан на азиатов. Вот они здесь защищаются. Так получилось, что задние линии сейчас начинают атаковать э, Расмусом. Кстати, а этот кто у нас? А, значит, вот этот игрок... <связать> Это правша, да. Правша. Прав. Продолжает атаку. Эти откидывают под заднюю линию. Этот, соответственно, все время по задней линии бегает. До какого момента он бегает по задней линии, вдруг он устанет ну да, можно меняться стараться, да, но тогда нужно убегать как-то, понимание когда ты устал, я не приветствовал никогда эту смену, ты должен что-то создать отсюда, чтобы поменять, чтобы пойти вперед а так просто убежать отсюда ну, тебя все равно найдут и сюда закроют ты будешь бегать вечно, либо ищи выхода отсюда, нужно продвигаться как-то вперед сыграть полусмеш, полполя и пойти тук тык тук за валаном ну, такая ситуация теперь. А, допустим, вот этот игрок стоит под атакующим, атакующий задней линии что-то все-таки придумал. А, азиаты выкинули уже примерно в полполя, то есть не по задней ну, линии, да, хотя он. у них кистяры сильные, они до этого раскидали по не задней всегда, линии. Да, но пробил он сильно, да, и да. Вот, вот этот вот по линии не смог докинуть до задней линии и набросил уже вот сюда. Да, следующий удар, этот продолжает атаковать с, уже с средней зоны. Продолжает атаковать. И азиата своей сильной кистью начинает опять выбрасывать под заднюю линию. Кто что должен делать. Да, соответственно, здесь ключевой момент, что вот этот игрок сделал шаг вперед. И вот здесь он атакует уже из середины поля. Соответственно, вот этому левше держать сетку здесь под ним уже не нужно, потому что после атаки этот сам туда дойдет и добьет. Он делает чуть шаг назад и к центру, перекрывая диагональный прием, если вдруг... Азиаты защитятся в диагональ мягкой или плоским. Здесь стоит, перекрывает диагональный прием. И перекрывает выброс на заднюю линию суда, если вдруг так таковой удастся здесь этим ребятам. Но здесь атака с середины поля не забываем. И этот, и этот готов двигаться, должен быть вперед всегда. Дальше продолжать атаку. Поэтому суда очень там один из десяти. Если кто-то защитится, то ура. Бинго. А так вдвоем этот пробил и пошел вперед дальше добивать. Либо этот сразу здесь поймал какой-то непонятный прием и добил. Здесь все-таки середины уже такой человек. А я выяснил, что у многих любителей не такой уж и слабый смеш. Там Некоторые лупят. Я вчера вот был на тренировке. Ух, Олег там один. Как из пулемета. Как фамилия Я не знаю, Олег. Знаю, да. Олег тебе похвалили. Поздравляю. Он, он как из пулемета лупил вчера. С Максом Данченко играл в мультиспорте. Так, сегодня у нас 25, значит, 24 января. Олег, который играл в мультиспорте, тебя хвалят, ты молодец. Это атака просто мощнейшая. Я впервые такую Не забудь, поставьте лайк этому видео, Олег. А мы продолжаем, тем не менее, атаку. Вот у нас, а... господи, Расмус, <свечный> все время забывал, <свечный> атакует. Куда ему лучше атаковать? Вот здесь вот стоят два азиата. Оба они правшие, прошу заметить. Один из них занимает, соответственно, контролирует линию. Ну да, так чуть подальше отходит. Чуть подальше. Здесь, вот здесь вот этот... стоит он чуть поближе к сетке. Mm -hmm. Получается, мы закрываем вот этот вот полукруг, грубо говоря. да, То есть этот радиус. Mm -hmm. Поэтому вот это стоит поближе, потому что, ну что сюда, что сюда, расстояние одинаково Да, Валан, простите. А, да. вопрос. До какой, до до каких пор, до какой зоны вот этот человек, вот этот игрок, который закрывает линию, где заканчивается его зона ответственности? Потому что где-то вот возле его левой ноги тоже он по идее должен брать. Ну, конечно, да. Тут на самом деле такой скользкий достаточно момент, ты сейчас затронул во многом это момент договоренности если вот этот игрок, которого зажимают по линии, он соответственно чуть, чуть слабее своего напарника то ему надо брать как можно уже коридор для себя, а этому ему помогать выходить вот сюда, вплоть до сюда На а вот этому атаку еще надо искать как раз вот этот вот момент, либо вот этого правого плеча потому что здесь же у нас стоит в защите товарищ у него ракетка снизу с а закрытой стороной он вот здесь стоит и этому ну как мы его называем. Нужно искать либо момент правого плеча, вот сюда, чтобы баланс падал, вот в эту область. Он очень неудобен для вот этого принимающего. Либо искать более вертикальные направления атаки. Но они как раз должны быть в район левой ноги вот этого стоящего игрока, либо вот между ними. То есть искать где-то вот в этой области эту атаку. Ну и здесь уже по высоте тоже приветствуется проверять. Выше, ниже. Некоторых можно проверять по корпусу, то есть тут настолько индивидуально на самом деле атака, что я бы не стал только вот сюда вот в диагонале, вот в эту вот диагональ не стал бы атаковать только, только если с середины поля и настолько вертикально, что он не берет, а в любом другом случае, если вот отсюда задняя задней линией, это может обернуться вот этим приемом в эту зону неприятную, в которую ни этот игрок не успеет и тебе придется оттуда уже вынимать снизу валан отдавать атаку. А здесь вот эти все направления, проверки, они приветствуются. Главное смотреть за позиции вот этого защитника, если он сильно близко начинает подходить, то тоже нужно отодвигать его, ударить несколько раз повыше по плечам, чтобы он не подходил ближе и оставался вот здесь на нужной дистанции, не мешал вам делать комфортные укороты центральную зону, короты сюда, вот искать, вот где, где здесь у них будет соприкосновение, вот в этой области. Мы поняли, что из атаки вот этого Расмуссона не стоит делать э, диагональный смеш. С середины уже можно, с середины можно. потому с что середины. скорее всего это произойдет вот так, как я говорю, с середины, когда он будет атаковать, скорее всего это произойдет так, он начинал атаку в более слабого игрока, этот подвинется сюда, этот подойдет к нему его спасать, и вот эта область как раз откроется, и если в нее хорошо попасть кистью туда завернуть, то можно, но это нужно еще Хорошо. уметь технически. А чем тогда у нас чревато если часто вижу просто на любительском уровне, особенно в одном городе, почему-то, что игрок атакующий задней линии бьет диагональный смеш. Соответственно, здесь у нас расстановочка, и вот этот игрок берет. И отправляет валанчик по линии. Конечно, он вытягивает руку буквально, ему даже идти никуда не надо, потому что траектория удара вот этого, даже если туда в диагональ, она пройдет через вот, вот здесь, вот где-то она будет пролетать. Длинное вот расстояние. Да, и вот да? этот человек, что здесь, но он просто вытягивает ракетку с рукой, вот сюда делает шаг, он встретит этот валан вот, вот в этой области. Ему не нужно будет никуда бежать. Из этой области он его... Пиво запулить, запулит вот сюда вот Достаточно активно этот игрок не успеет ничего сделать Он должен что-то, вот этот игрок делать Он должен что-то воспринимать, побежать Допустим сюда за ним Ээ... Либо как-то стараться Он выпрыгнуть. должен растеряться Я вот так реагирую на такие ситуации Ну а что, чем я могу помочь Потому что контролировать вот этот вот плоский из диагонали сюда по линии, это не входит в обязанности моего как игрока на сетке. Если я пропущу мягкий прием, это мой косяк. Если я пропущу плоский какой-то, который будет в моей компетенции здесь вылет э, по возможности вылета валана, вот, вот из этого направления он будет вылетать. Это одно, но Волан вылетающий вот из этого направления, от меня далекого абсолютно и не пересекающийся со мной ни в какой точке. Но это не моя зона контроля, это косяк чисто вот этого игрока косячил из Да, или... либо он пускай бежит и снизу отсюда выковыривает отсюда жести этот пунктиру и снизу там что-то делать. но ну, не обязательно выковыривать. С меня тоже иногда на любительских тренировках э не редко ставят в эту ситуацию, то есть отсюда гонят сюда играют. Я очень часто делаю укороченный просто отыгрываюсь укороченным вот сюда вот в эту зону по линии и в принципе не не вижу я там чтобы ну один из десяти в лучшем случае это один из двадцати кто то выходит и на него активно играет его сверху ты же бежишь здесь справа на правую руку замахнулся пошире Эх, разойдись душа и все люди то видят что ты можешь в принципе и шмальнуть ну да да и они вперед не подходят ты да спокойно на этом замахе укорачиваешь и получается что атака осталась этот подходит сюда ближе контролирует и ты опять ждешь что тебе куда выбросят. Самое главное вот этому в этот момент, когда я сюда скинул, вот сюда сделать шаг, чтобы перекрыть вот эти правые пол поля и вот игру на сетку вот в эту вот область ближайшую. <ти vai r> <player> uh -huh. Так, игра на сетке, опять же, часто на любительском уровне начинается, хотя мы рассматривали эту уже тему в разборе микстов. но на любительском уровне опять же начинаются там поставочки, переводики, вот, допустим, сделать здесь вот этот игрок э, у корот, бы вот сделал здесь у укорот, вот укоротил сюда, решил вот этот сделать подставку, либо ну... перевод решил сделать. То есть он видит, что mm -hmm. вот этот игрок сюда пришел, ждет чего-то, а этот берет и перевод. И на самом деле на любительском уровне даже там на э, игроков уровня C и Б, это прокатывает. Это работает? Не то слово, меня это удивляет очень серьезно. Почему это работает? То есть если ну, я не знаю, как, вот, если взять мою супругу, Анюту, она ходит играть на любительском уровне, я так считаю, ну, мы вот мастер-плюс тренировки проводим И когда она, понимаешь, этот момент как-то ловит, ну, она, наверное, не знаю, группу, ну, Б, наверное, или А, ну, не знаю, Анька, Б, наверное, да, больше Ну, да, да. группа Б приблизительно игрок И вот когда она ловит этот момент и занимает правильную позицию, вот когда вот я вот здесь как микстер, допустим, скидываю вот этот валан вот в эту зону или вот в эту зону, и она делает ну, вот в эту зону, uh -huh. я скидывал и она в нужный момент правильно делает шаг, она понимает, она и спокойно добивает эти валаны вот здесь на месте перелета, спокойно, пом добивает, или вот здесь эту подставку выходит и играет активно, и когда следит за этим, получается все идеально. Когда, естественно, чего-то там где-то зазевался, застоялся и вовремя не пошел, не сделал шаг, конечно же, опаздывает. И, конечно же, эти переводы, пиво, летят сюда, и они... Тем они и бесят больше всего, что когда ты на них сосредоточен, ты спокойно их добиваешь. Стоит тебе разок зевнуть, и он пролетает, и ты думаешь, как же это бесит. А в тот момент, когда мы зеваем, у нас наверняка еще ракетка опущена. Ракетка да? – это вот беда самая большая, да, что люди даже иногда многие ногами сюда приходят, ногами. Думаю. А ракетка в этот момент внизу и не готова. И пока он ее вот вынимает, это получается, что уже никакой атакующей игры. Кстати, а насчет внимания ракетки. А, вот, допустим, опять же у нас атакующая ситуация. да? Вот этот игрок, дачанин, Расмуссен наш, а, атакует. Вот этого игрока во время его смеша ракетка опущена, чтобы не, не было того, что воланчик попадет в ракетку позже. И в какой момент ее поднимает, и в какой опять опускает. Потому что э, многие, ну и моя супруга, что говорить, э, забывает держать ракетку наверху. Да, ну тут такое понятнее, понимаешь, наверху. Оно достаточно.. Шаткая. Я бы сказал, не надо держать ракетку внизу на уровне колен и, пояс, и там ниже пояса. Это чревато, конечно, вы ее не успеете. Но и задирать ее вверх над головой высоко тоже не имеет никакого эффекта. Я предпочитаю держать ракетку на уровне глаз. Вы все равно будет все свои движения, которые вы будете идти к валану и идти от глаз. здесь. Но тут надо понимать, что локоть нельзя прижимать в этот момент к себе. Локоть у вас должен быть тоже оторван, тоже перед собой. Тогда вы спокойно от локтя встретите от глаз любой этот плоский, выйдете вперед, сыграете кистью. На уровне глаз я считаю, что это оптимально. Но этот атакующий ему сложно попасть по ракетке, которая на уровне глаз будет. Конечно, если этот вверх начнет задирать вот сюда вот ракетку. И рука. Все, потерял ракетку. То руку, пожалуйста, ему не сломай. Ну, постараюсь. Ну вот это начнет задирать, то бывают такие моменты, когда умудряются попадать. Ну это один из тоже 50-70-100. Не, нельзя брать это за статистику. Большая редкость. Ну задирать я не вижу смысла. Где-то на уровне глаз нужно удержать локоть перед собой, не где-то сбоку, не за ухом, не здесь, а именно перед собой. И вот отсюда вы пойдете играть по валанкам. <сосы> Часто бывает так... <сосы> Опять же, рассматривая, наверное, любительский, может быть, еще и профессиональный уровень. Что? Проходит атака. Проходит атака, все хорошо. Наших защитников уже отогнали чуть ли не на заднюю линию. Они вот здесь тоже вот прижались к полу. Плоско как-то собираются. Это ближе к профессионалам да. однозначно. Потому ну, что да, лю да, любителей да. отодвинуть вот так, как ты показал, защиту, это очень сложно. При, У нас при любитель этом будет до последнего, любитель будет стоять вот здесь и упираться уже в него сверху вот здесь, будет атаковать, и он будет думать, что я сейчас вот отсюда, ха, как ниндзя, и что-нибудь защищусь. Нет, ну давай думать, да. При, при этом такое случается, может быть, на уровне ЦБ. Давай так все-таки рассматривать, там люди уже более опытные. Оттягиваются, да? в, защиту. Да, оттягиваются ага. в защиту. И тут... Очень частая ошибка, что вот этот игрок берет, замахивается, совсем дури лупит сетку. Может быть, согласишься со мной, нет, может быть, проще подставку. Ну, смотри, на каком уровне ты встречаешь этот валан. Ты же говоришь, они идут, атакуют, значит, играют сверху. Нет, конечно, если он на уровне кромки где-то валан это встречает, уже не успевает толком атаковать. Но ты же говоришь, ну нет, ты сказал, он замахнулся и лупит. Какой, какой подставки можно истинуть? А хочет... Если у него хватило времени замахнуться, значит, он да. мог бы сделать то же самое спокойнее, но короче, просто есть, есть всегда желание посильнее, вдарить, завершить эту вот. И Это часто ошибка, которая приводит к тому, что э, игроки, которые в атаке, которые практически выиграли этот розыгрыш из-за вот этой глупости, может быть, я так считаю, из-за этой глупости, да, то есть может быть не поставлен удар добивания. Но вот я бы, наверное, не рисковал. Стоит ли делать подставку вместо добивания? Нет, ну, тут надо четко понимать, если у тебя, извините, из этих э, вот этих ударов, которые ты хочешь, с замахом, но ну, из 5-4 из ошибки, то, наверное, не стоит. Нужно лучше оставить, ну, да. валан, оставить валан скидкой или подставкой на сетке и опять получить выброс в заднюю линию. И новую атаку начать Я Если сейчас... есть какие-то сомнения В том, что ты будешь косячить, то лучше не стоит Ну, судя по тому, как ты рассказал Этот товарищ замахнулся И лопанулся в все силы, это может быть даже хорошо выплеснул эмоции Да, но может лопануться в все силы по -по -сетку, А может лопануться все силы Так как валанчик не высоко над кромкой сетки пролетает Просто залупить в аут. Что более делать? пологая. Что сделать? Чтобы попасть в вал. То есть попасть, более, да. более плоский удар, получается, он не попадает в корт, попадает где-то сюда. Все. Нет, конечно, да нет. Все, что ты замахнешься со всей силы, вот это вот, особенно если это не будет комфортным высоким навесом, а какой-то вот валан, просто вылетевший тебе неожиданно, там, как а ты здесь бежишь и замахнулся со всей силы погрешность очень огромное. У вас есть погрешность как промахнуться и не попасть в вал. Так и не попасть по валану, и в сетку лупануть, вплоть до середины сетки. Это, тут не нужно замахиваться вот этому человеку сильно. может замахиваться, если он по вот такой вот траектории фонарь получает. Конечно, можно сделать шаг назад, замахнуться и всадить его с такой силой, которая никому не подвластно принять. А если у него здесь идет быстрая перестрелка, этот там атакует плоский, атакует сверху в прыжке, там плоский, продавливает, этот ищет, где ему вступить в игру, то у него должна быть ракетка как раз перед глазами, на уровне глаз, и от локтя он там идет вперед, а Валан там сверху насколько успевает, где-то вытягивает руку пальцем, придавливает валан вниз где-то надо искать, искать суетиться в зависимости от того, как вот эти ребята будут защищаться и насколько они будут давать шанс вот этому обострить игру и подойти к валану вовремя рассмотрели типичные наверное такие недочеты, ошибки и остался у меня на самом деле последний наверное вопрос на эту тему вот здесь у нас продолжают атаки датчане и обратите внимание, датчан он левша вот этот правша. Допустим, вот эти азиаты выбрасывают валанчик наш в середину. Вот, атакуют середину. И, соответственно, и одному, и второму вполне себе удобно продолжить атаку. Вот кто из них из грубо говоря, если валан полетел вот по такой траектории, ну то есть не в угол, не в этот угол, вот по такой траектории так получилось. Ничего. Вот в точке, Я понимаю, да. Если бы этот был правшой, ему понятно, было бы неудобно. И тогда игрок, который стоит с вас справа, легко бы его взял. Да, уже все поняли, Это, о чем да. ты говоришь. Чей этот валан? Чей этот валан? Ну, да? я понял, я понял, Это... уже поняли. Вопрос: твой. Давай сюда, колпачок. Возвращаемся к истокам тогда. Как валан оказался вот здесь, откуда он вылетел? Давайте. Если этот валан скидывал сюда вот этот игрок, то этот игрок должен и перекрыть сетку. И тогда бьет идет левша. Если этот валан скидывал сюда из какой-либо позиции, неважно откуда, вот этот игрок, он идет за валаном. Это естественно, если не, не происходило, что этот валан оказался здесь у вот отсюда. Если этот отсюда укоротил сюда, и тогда он естественно делает вот этот вот шаг сюда и бьет. Если этот отсюда откуда-то укоротил сюда, он естественно ему удобно шаг и бьет, но этот должен в другом месте находиться. Если они играли с середины поля, вот сюда скидывали, то тогда кто скидывал с середины поля сюда, тот и идет вперед, а другой бьет. Грубо говоря. Такое правило, что кто сыграл на сетку, идет на сетку. Обязательно. Это, ну, это с середины поля. Мы не берем да, удары с задней линии. Вся, вся вот эта вот возня какая плоская и э, защитная, и атакующая, и моменты для, так скажем, перехода в атаку своей пары, она ну, нацелена, эта возня, на то, чтобы сделать, чтобы тебе выбросили, чтобы ты атаковал. И вот в этой возне вот здесь всегда, да, кто, кто наконец-то кому удается с середины поля выгодно и комфортно сыграть на сетку скинуть в любую неважно какую область тут угу. по-разному по может это закручиваться они могут тут сколько угодно бегать перекидывать в пол поля плоскими и играться но когда человек скидывает он обязан закрыть пойти за валаном и закрыть мягкую подставку на сетку чтобы после его скидки ему уверенно отбросили назад и его партнер атаковал кто скинул тот закрывает идет за валаном поэтому скидывать отсюда с середины, вот сюда, вот в эту диагональ, это не совсем правильно. Это в миксте еще нормально, когда у тебя девочка перед собой. Я могу туда скинуть и она сделает шаг. Когда это в паре движение происходит, сюда в диагональ скидывать, ну, очень чревато бежать далеко. Есть по поводу подачи приема-подачи. Допустим, вот этот игрок, датчанин, подает Правильно я их расставил, да? Ну вот да. Этот игрок подает подачу вот этого игрока Азиата. И этот плоско продавливает в полполя. Полус плоско продавливает полполя. Пол Грубо поля. говоря, в карман. Ну, это Между не, двумя Это этими. не продавливает, это скидывает уже тогда. Скидывает хорошо. То есть не продавливает, это добивание, считай. Если это плоский, все-таки, но это скид, плоский, скидка да. больше. Она И здесь не так, так игрок угу. начинает активно, может быть плоско, может быть более такой пологий полога выкидывать. И вопрос, что с этим игроком? По идее, он подал, он сыграл в полуполе, он остается ли у сетки? И правильно, если вот этот воланчик летит сюда, должен перекрывать вот этот игрок. Либо же вот этот игрок видишь, что летит плоско, он немножко отходит от сеточки и перекрывает здесь. Ну, это, конечно же, вот зона ответственности, если вот этот вот игрок, как мы называем, азиат, ботаник, принял вот сюда в полполе, пусть даже это будет активно, и вот этот игрок вышел сюда и начал играть по линии. То это зона ответственности, все, что плоское, и... или в полполе, это зона ответственности вот этого игрока. Он под себя скидывал, он должен сделать, как ты правильно сказал, шажочек назад и поднять ракетку. Чтобы перехватить любой плоский, который вот сюда полетит вдруг, если активный, в линию, или пол поля, если мягкий, при назад, он делает сразу же движение навстречу валану, чтобы перехватить плоский, а если на сетку, шаг прыжок добивания без проблем. Но это должен вот этот игрок контролировать. Линию он контролирует. А вот. если диагональ, допустим? Вот например, этот, вот здесь, вот здесь как раз мы втыкаемся в схему, которую я хотел тебе рассказать, так скажем. Мне в свое время рассказал ее Николай Владимирович Зуев, и она очень хорошо работала, прям на профессиональном уровне, 9 из 10 на всех там кубках, чемпионатах России и не нередко на международных соревнованиях. Это работало. Наверное, это на инстинктах как-то работает, но если при правильном исполнении, это работает. И вот она как раз касается вот этой схемы, когда вот этот игрок нам принял вот сюда в полполе, вот сюда, это пусть будет, как ты говоришь, жесткий, плоский, но он не жесткий, он вот сюда вот летит. Все равно он летит не настолько быстро. Вот этот подал, этот принял. Вот здесь я как себя, допустим, представлю. Я делаю шаг правой ногой, разворачиваюсь, левую опорную ставлю чуть-чуть сюда левее, разворачиваюсь. И правой ногой активно убираю плоский этот вот отсюда, активно убираю вот в эту вот область. То есть вот куда-то вот в эту вот. Но именно активно и жестко. И вот здесь вот этот игрок на сетке, он его не касается, этого валана. А вот этот игрок, не знаю по каким причинам и по каким инстинктивным вещам, но этот игрок в 9 из 10 случаев принимает мягко, ну где-то ну, вот в эту вот область сетки, так скажем, мягко. То есть куда ему удается сильно, он не может поменять направление, потому что ему активно продавливаешь. И он, и он просто подставляет ракетку, и он мягко. То есть вам после вот этого плоского выхода сюда, разворота, нужно сделать шаг вперед, и где-то вот в этой области добить спокойно валан. Потому что он достаточно мягко полетит. Вы продавили, сделали шаг вперед. И здесь его добили. Этот сугруах, ура, дал вам пятюню. Шпаник. Гол. Хорошо. А если мы рассмотрим зеркально, Соответственно, <coughs> вот этот игрок принимает подачу от этого. И принимает ее опять же сюда в поле, но он на этот раз, он же правша, ему да. может быть неудобно будет здесь играть слева правой рукой. А, что делать? То есть ему опять же также вставать. Так же вставать. Ходить отсюда Конечно, и так я... же перекрывать, да? Я вот сейчас представил эту ситуацию, то есть он на приеме подачи вот отсюда, как ты показал, да? А, или вот от... А, вот отсюда. Вот отсюда. Да, Тем да, более. Отсюда я вышел, я убрал валан вот сюда в мертвую зону, или вот сюда на свет скинул. Я сделаю сюда шаг, конечно, и подниму ракетку, чуть-чуть локоть. Заведут сюда но, за, но за Не, не прямо же возле сетки, да, будешь что-то? Нет, да, чуть-чуть делаю да. назад. Но тут надо успеть, действительно, как бы, ну, времени у тебя не будет, потому что ты отсюда активно скидываешь. У тебя будет время только поставить в нужное место левую ногу переставить. Взять, поднять локоть сюда к голове и переставить в нужное место чуть-чуть назад левую ногу толчковую, чтобы тебе уже, если мягкие вдруг сюда скинут, ты мог спокойно ей толкнуться. И если тебе отсюда плоские попытаются из мертвой зоны, Пропихивать ты уже навстречу ему левой ногой толкаешься. Ага. И тут у нас образуется дырка. Получается, вот этот игрок куда-то должен сместиться. Если он видит, что вот это сместился сюда, Почему нет? Постарался. Этот игрок стоит вот здесь, вот как он особо ничего и не форсирует. Потому что если от, отсюда товарищи начнут из мертвой зоны выкидывать высоко, это ему идти сюда, атаковать этот не должен отсюда назад ни в коем случае соваться, он здесь вот мягко, то, что под себя сыграл и стоит, ждет спать ДРГ, на высокий этому идти если будет диагональная скидка вот сюда, вот тут вот будет загвоздка, вот этот может ну вот я об этой дырке имел в виду, может не успеть, что вот это стоит подальше, вот это сместился немножко в бок, принимать вот этот плоский, да грубо говоря, здесь у нас такая зона, непонятно чьей ответственности его ответственность, его ответственность. Он все-таки здесь встает, переставляет левую ногу, и он этой левой толчковой ногой, в принципе, должен успевать везде. Потому что, если он сыграл вот сюда, вот куда-то вот в эту область, в мертвую зону, или куда-то вот сюда скинул, то даже если от отсюда снизу будет игра, это понятно будет защитно. Если он сыграл вот в эту вот в заднюю зону, допустим, это вот этот второй игрок уже пойдет сюда, и он будет играть достаточно снизу. И при вот этом вот диагональном ударе, очень длинном Валан будет перелетать где-то вот в этой области в центральной угу. и этот своей толчковой ногой должен сделать шаг направо и с правой ноги толкнуться и добить Валан вот этот вот в этой области спокойно он добивается этот Валан но если вдруг плоский какой-то вот сюда в диагонали вот этот успевает выйти достаточно выше и зафигачивает простите за выражение заманстречивает плоский вот сюда в диагональ плоский уже вот этот будет держать диагональный uh -huh. любой выброс на заднюю линию и диагональный плоский вот эту вся сетка и и жесткий плоский по линии вот это так ребятки но ну, в общем мы рассмотрели основные аспекты парной игры если у вас появятся какие то вопросы задавайте в комментариях от александр наверное какой то еще совет Советов никаких всем играйте в бадминтон, помните, что главное в бадминтоне все-таки движение, не стоять, всегда надо двигаться, если вы будете двигаться, вам уже там где-то ситуация, где-то опыт подскажет, правильно вы двигаетесь или нет. Самое худшее это прилипнуть к корту. Наши спортсмены благодарят вас за внимание, кланяются, они сегодня сделали все, что могли для вас. Кстати, а кто из них выиграл? Выиграли мы с тобой, Александр, потому а За За или за азиатов? Ну, ситуации бывали разные. Ну, наверное, в основном в жизни за датчан, потому что с мы хотя бы как-то больше могли общаться. Ну, опять же, и среди азиатов тоже были свои люди. Спасибо Александр, спасибо сборной Дании, спасибо сборной Индонезии, азиатов, Азиатов. сборная азиатов. А, с вас, пожалуйста, не забывайте лайк, подписка и до встречи.